Подарок. Много лет добивались наброска этой стены. Это все натуральный кирпич. Советский Союз. Слава СССР. Пауза. Пауза Неустойчивое состояние. Но ничего. Траховка. Пауза. для страховка? Пердеть не буду. Хорошо. Да. Ха -ха, хорошо. Бляха, телефон упал. Плохая примета. Не-не, пойдет-пойдет. -не. Пойдет-пойдет. Выше ножки шире. Райгуни! Я уже испугался. Думал, Ваня сигарету дает. Я держался. Я думал, Ваня... А тут... Пу! Собака. Саша, я же не знал, что это собака. Я вижу бачи какой-то. Прикурить хочет. Батч? Я же не вижу. Снизу... У меня мозги думают, наливай, а говорим. Наливай. Наливай. Я, я, я, я, я, я думал, Ваня, серед мне дают, я, ну да. я могу курить, без с ногами. Полю. А пить? А не можешь, через трубочку? Лидишь. А через трубочку можно? Да. да. Я думал, что Ваня пускал, Леонид. а тут а приходит, думаю, не, не понимаю.